Mm. <music> Предновогодняя суета все активнее захватывает города. Сколько надо успеть, подобрать наряд, продумать меню на праздничный стол, нарядить елку. В общем, создать себе новогоднее настроение. Предновогоднюю суматоху может отрицательно сказаться на общем самочувствии человека, так и на качестве сна в частности. Как же подготовить организм к предстоящему мероприятию, рассказала руководитель лаборатории сна, врач-сомнолог университетской клиники КФУ Лилия Шагиахметова. Купить продукты, те, которые возможны, это длительное хранение к новогоднему столу, чтобы потом перед, непосредственно перед Новым годом снять какую-то часть беготни. Подарки тоже мы можем закупить заранее, когда в магазинах еще не так много народу и больше выбор, не нет такого ажиотажа. Заранее, если все продумать, расписать по дням, то к этому дню можно уменьшить ту нагрузку, которая все равно будет в эти предпраздничные дни. Также в преддверии Нового года многие женщины начинают стремительно худеть, что приводит к стрессу, а в итоге к нарушению сна. Перед Новым годом, неделю там, или несколько последних дней, женщины голодают, совсем ничего не едят, либо уменьшают количество пищи на Овощи какие-то переходят на легкое что-то. Потом в новогоднюю ночь на организм огромная нагрузка. И салаты, и жирные, и жареные, и все это одновременно, и все это ночью. Поэтому тут э, стресс для организма, стресс для печени. То есть ничего хорошего из этого не будет. Каждому человеку необходим качественный, полноценный и достаточный сон. Диагностикой и лечением нарушений сна занимается врач-сомнолог. Восстановить нормальный сон и разобраться в причинах его нарушений помогает в лаборатории сна Университетской клиники Казанского федерального университета. Подробности можно узнать по телефону 233 3022 22. Лилия Талипова, Ленар Тавлетьяров, Универньюс.